Друзья, в сегодняшнем видео пять главных характеристик, на которые нужно обратить внимание при покупке качественного портфеля. Первое, на что нужно посмотреть при покупке портфеля, чтобы убедиться в его качестве, на фурнитору. Если они потратили хорошие деньги на комплектующие, если они закупили крупные качественные детали, они равномерно блестят, хорошо собраны. В таком случае можно предположить, что они не сэкономили и на других составляющих, как кожа, прошивка. Внешний вид и сам пошив сумки. Обратите внимание на молнию. Это молния Ракани. Она пришла к нам из Италии. Эта семья совершенствовала молнию на протяжении 30 лет. Да, сфокусируйтесь на качестве. Осмотрите каждый зубчик. Собачка должна очень легко гулять. Если ее сравнивать с дешевой молнией, это день и ночь. Далее поговорим о качестве кожи. Вам нужна фулгрейн без повреждений. Что я имею в виду под фулгрейн? Кожа, поверхностный слой которой был сохранен. Может с небольшими переходами. Под этим я имею в виду участок, где встречаются эпидермис и дерма. В чем разница? Это сказывается на прочности и влагостойкости. Кожа full grain обладает меньшим количеством пор. Она очень эластичная и крепкая. Что касается дермы или кориума, она впитывает воду намного легче. И это скажется на долговечности. Следующая деталь, на которую вам нужно посмотреть при покупке качественной кожаной сумки... Они кажутся незначительными, но это не так. Посмотрите на швы. Прошивка должна быть единичной, прямой и ровной. Где нужно, шов должен изгибаться и следовать краю кожи. Он должен это делать. Ой, ай, да хорош, Антонио, швы не могут быть настолько важными. Да, они важны. И позвольте объяснить. Плохая прошивка – это сигнал того, что производители не заморачивались с типом нити, которую они используют. И если они не обратили внимания на выбор материала нитей на один из главных пунктов в отношении долговечности сумки, то как? Как нити будут взаимодействовать с кожей? Будут ли они прорезать ее, или это будет мелкая строчка шва и со временем не появятся дефекты? Далее, посмотрите внутрь сумки. Внутренняя подкладка. Если вы можете ее вытащить, это плохой знак. Она должна оставаться в сумке. Далее посмотрите на нитки, на швы, сами карманы. Все должно соответствовать. Не должно быть никаких изъянов. Когда вы застегиваете молнию, подкладка застревает? Если что-то зажевывается молнией с внутренней стороны, то это знак низкого качества. Далее поговорим о дизайне портфеля. Вы можете сказать, что дело личного вкуса, но я рассматриваю портфель как долгосрочное вложение. Как то, что я покупаю сейчас, а мой внук, найдя его, захочет им пользоваться. Итак, мне нужно то, что стильно, и таким останется. Я считаю, что всегда будет стильным простота. Классический дизайн, который как и функциональный, так и стильный. Обращайте внимание на мелкие детали. На что еще стоит обратить внимание? На ее аккуратность, как в дизайне, так и на выскуты кожи, из которых ее сшили. И когда вы определитесь с отличным дизайном, посмотрите, как сочетается функциональность и стиль. Посмотрите на этот ремешок, он проходит по всей сумке через ее основание. И что он делает? Вес сумки распределяется между ремешками. Взгляните на мелкие детали под рукояткой, кожа оборачивается вокруг крепежа и заходит в саму ручку, может быть она проходит вплоть до сюда. То же самое с другой стороны, может быть они даже соединяются вверху и это придает прочность ручке. Таким образом, она усилена в нескольких точках, что придает отличный функционал. Посмотрите на нижнюю часть сумки. Вы видите эти четыре небольшие металлические ножки. Они защищают кожу. Маленькая деталь, которая упускает множество фабрик. Но если вы это увидели, это говорит о качестве. Дополнительно можно посмотреть на нанесенные изображения, в том числе лого компании или гравировку с вашими инициалами. Если они нанесены поверх кожи, то проблема в том, что рисунок в конечном итоге сотрется. Но если изображение вдавлено в кожу, нанесено золотым тиснением или простым давлением прессом, это знак хорошего качества. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть ваши комментарии, что я упустил, что бы вы добавили в это видео, чтобы сделать его лучше. Я знаю, что у некоторых есть дизайнерские сумки, некоторые купили уже несколько сумок. Напишите ваши советы в комментариях.